Иногда победа зависит не от отваги и даже не от ума. Сила интеллекта это важно, но победа всегда за теми, кто определяет правила. И пока одни играют судьбой, другие у нее выигрывают. Скоро сам все увидишь. До встречи на киберарене.